цветом угу. цветом света угу. накроем все угу. так, пока вот все хорошо но наращиваем темп и в том числе небо не должно остаться без попечения взять разбел синьки и начать закладывать небо вот такими мощными укладками. Сначала синьку, потом синьку с розовинкой. Вот она и будет похожа на ту среду, которая нас интересует. Дальний планчичек наметить сначала синеньким. Наверное, все-таки завышена линия зеленого. Вот сюда, наверное, уйдет дальний планчик, а это превратится в облако, которое присело к линии горизонта и водичка, поскольку она не стоячая, да собственно она стоячая здесь не очень бы устроила, ей все равно нечего отражать, поэтому ты с густотой рябушку воды вот такую ряд воды творожестым мазочком заложишь хорошо вот можно пальцем вогнать сюда мягко вогнать дымчато розовенький закатный Давай. дымку облака тоже загоним Вот Пусть пока там все будет с дымкой. Ты видишь, я палец все время защищаю и укладываю. Слишком вот так уложено, вот так, смотри. А должно быть вот таким вот, рыхлым <с чвяком. То есть, слишком полосой вот такой а должно быть чвяком, рыхлым. Причем, может быть, там вдали вода будет э, колеблема, а здесь вблизи может быть будет вот это. То есть, еще посмотрим, может быть прикольнее будет, чтобы она здесь стояла. Все-таки здесь заводь. Камушки. Там вроде бы да. отражение. Камушки, поэтому пусть стоит. А там вдали ребрица Но это понимаешь, что пустое это пятно тебя ну, да. мучает. Ты не знаешь, ну, что с ним делать. В общем, да. Есть такой художник стажаров. Ты, может быть, видел его работу. Он с такими пятнами, конечно, расправляется густой краской, пластилином краски. Он в 70-х годах царствовал как художник. Очень много у него поклонников. <как> Поэтому вот эти густоты вот такие, вот такие. Темноты, то есть он пластилином краски, он очень любил как раз русскую природу вот так вот писать, пластилином краски накрывает почти бессодержательно. В нашем случае номер бессодержательно не пройдет. О, кстати, здесь склон, да, а здесь снова вода. А, что видно. тоже хорошо прямо явное отражение там небочка можно подсунуть чуть-чуть то есть почти бессодержательный пластилин обязательно демонстрируем лежачесть плоскости Ты видишь, это не раскрашивание, вот то, что я сейчас делаю, это не раскрашивание, это пересчет пятен. Согласен? Но в нем содержание. Зелень здесь светла. Ты понимаешь, что он вы? ну так бы он предположительно вытворял бы. То есть он просто забросает это все густотой краски и лепя внутри нее получит некий результат, вполне и главное русский результат. Смотри, вот такой, угу. вот такой. Легко. Грязцы разного, грязца разного содержания. Ладно? Ну вот надо на это решиться сейчас, распробовать это. По Но... это немножко не Смотри как сразу стало лучше. Смотри. Согласен? Слишком много мелкого маска, Мелкого и от этого как бы неуверенного Смотри, как вот эти вот чевяки и кляксообразие... Посмотри. Обобщили и стало интереснее. Так, а это у нас избушечки там, да? Эсбушечки надо показать. Нет. Это забор здесь. Похоже на постройки, тем более от а чего тогда, собственно, забор. От кого? От птиц? От медведей. Нет, вот здесь тоже вот. <смех> Смотри, вот чего там столько полосатости, когда там дальний план. Вот он. Вот он. Вот ни к чему там содержательная часть. Смотри. Ты вот совы такое? Обобщающий столовый. Смотри, сколько времени я не отпускал мастихи над от холста. Вместо вот этих бесконечных сегментиков. Вот я кляксу, кляксу слепливал. Ты понимаешь? Тоже это как хороший элемент. трава она все-таки смотри она зеленого не зеленая, зеленая. солнца мало дождей много. неожиданно зато избушечка вернее циркушечка будет здорово звучать правда у нее есть цветовой аргумент, в том числе. Вот спокойствие. И, кстати, смотри, вот эти вот пластилины, в том числе крупных э, замесов, таких крупных мазков, как они сейчас усаживаются хорошо. Я ни одного мазочка не поставил мелкого. Наоборот, все время обобщаю. Ну понятно, что я твое обобщаю. Но обрати внимание, что не обязательно так мельчить. Ты видел эти выкрутасы? Можно и посадить, но да, солнце не должно быть там, и вот здесь напряжение такого не должно быть. Пенек вообще уберем. Теперь вот храм маленький стал. Нет, я сознательно увеличил дерево. Храм в любом случае нужно увеличить. Но я сознательно увеличил дерево, сначала спасая от этого пенька. Когда пеньок убрал, можно, конечно, было и пониже. Но все равно, во всяком случае, есть ценность этого куска, которая должна за счет, может быть, даже вот этого бугорка, вот этого. Несколько соединиться с храмом, который будет размером покрупнее. И вещества ты пожалел, мы пожалеешь. Мой пожалеешь. Несколько досок прямо выразить, как доски, согласен, да, здесь кистью немножко поковырять. Как раз на этом бугре выйдет крест, тоже как бы предметный план, и вот они соберутся в эту композиционную линию. Как тебе такой ход? То есть, то есть вместе с камнями они создали рябь. А здесь ряби нет. Алло. Так, что у нас тут еще интересного? Не знаю, а? Не знаю кто то что хочется опустить немножко зелень сюда. Ну я жуковая и зубриконная. Прям такую площадочку для детишек. Ну, и пиктам, вот мы договорились, что я с ней приеду тут заявки-то. Заявки-то заявки, а я с ней уже поснимаю, там не снимаем, У нас другое совершенно. В чем тут заявки? Светленькая Юля, это конного. А? Так. Это наша, которая нас ведет Юля. Ну, я ей сказала, что ты приедешь, заявки оформишься, а я к ней приеду. Но она не говорила, что завтра она сказала, что завтра она поговорит да завтра нам будет с коммерческим, Поэтому мы с ней завтра на не совещание. Ну, надо будет поеду. Когда я приду, она тут читает. Ну, так а что-то мне хочется, Таня, у меня рабочий день закончился. Так, ну давай, храм дорисовывай. Вот таких вещей.